Всем доброго времени суток. Меня зовут Анна. Речь пойдет о коридоре затмений, который начался с частичного солнечного затмения 25 октября и закроет коридор затмений полное лунное затмение 8 ноября. С 23 октября по 16 ноября 2022 года Венера будет в Скорпионе. Скорпион – это место изгнания Венеры. А это значит, что области личных и деловых отношений будут подвергнуты серьезным испытаниям, а на поверхность поднимутся проблемы, которые ранее замалчивались и не решались. Особенно сложной будет первая декада ноября. Это время роковых событий, вспыхивающих эмоций и глубоких психических процессов. Это время бумерангов тем, кто разрушал и предавал. Это время борьбы с самим собой, сомневаясь и колеблясь, в конце концов многие все-таки вернутся на сторону света. В этот период активизируются самые темные стороны личности. Люди становятся чересчур эгоистичны, игнорируя чувства других. Становятся ревнивыми, что в итоге может привести к разрыву отношений. Это так выражается реакция на происходящее, слишком яркая и плохо контролируемая. С 25 октября по 8 ноября включительно самый опасный период, который вряд ли принесет удачу и подарки в сфере партнерства или финансов. Но все же это мистическое время, которое продлится до 17 ноября. Под давлением сильного стресса могут активироваться скрытые творческие процессы, когда можно будет обнаружить в себе таланты или даже сверхспособности, о которых раньше вы даже и не догадывались. И если это с вами произойдет, не вздумайте игнорировать свои чувства и желания начать что-то новое для вас. В этот период легче проникать в глубокие эмоциональные слои, преобразовывать энергии, пропуская их через себя. Это что-то новое необычное для вас необходимо впустить в свою жизнь, чтобы обрести надежность, настоящую уверенность в себе и почувствовать почву под ногами. Игнорирование может стать разрушающим для вас в этот период. Так как по законам Вселенной самым тяжким преступлением считается наплевательское отношение к себе, а не к другому. Потому что только уважая себя и прислушиваясь к своей интуиции, к своим истинным желаниям, а не к тем, что вам навязывают, начиная с самого рождения, можно по-настоящему уважать и понимать других. Для многих этот период будет шансом на новую жизнь. Убедить страх перед отношениями, которые вас пугают. А пугают они своей идеальностью. Идеальностью до некого ощущения рая на земле. Но ведь мы давно потеряли веру в чудеса. Тем более, если это касается непосредственно нас. И если вдруг мы начинаем испытывать нечто подобное, это приводит в дикий ужас. И мы тут же пытаемся подавить это единственное, за всю жизнь прекрасное чувство, потому что не верит, потому что привыкнет к предательству. да Догадка, может, упривычно. Но если у вас есть желание жить и не существовать, то, возможно, сейчас это единственный шанс совершить этот настоящий поступок и вытащить себя из болота. Пусть комфортно вам, но все же болото, ведь оно рано или поздно затягивает. А вознаграждение обязательно последует. И я даже скажу, какое, хоть и неумеренно, что это правильно. И все же, сделав над собой это усилие, победив своих внутренних монстров, с вас снимаются все дальнейшие кармические отработки. Вам больше не придется страдать. Очень надеюсь, что это кого-то вдохновит на действия, в которых вы сомневались, и сделает вашу жизнь красочнее несмотря на этот ужас, в котором мы все сейчас находимся. Всем любви и удачи!